И снова всем привет Олег Алабудин с вами на связи Сейчас мы проходим мануальную терапию И перешли к скруткам Их на самом деле громадное количество Сейчас мы их все по очереди разберем Но э, разобьем видео лучше на три части Первая часть это скрутки на столе будут Вторая часть это скрутки на полу И третья часть это скрутки при сколиозе Это отдельно такие уже случаи Когда более конкретно мы детально изучаем Что с человеком случилось Вот допустим лежит тут вариант. Лежит как-то человек там, на пляже, я называю пляжный вариант, ну, там руку под голову положил, в общем, как-то просто лежит, да. Мы особо не думаем, что и где. Вот просто подошли э, в грудную часть и в тазовую уперлись и, и провели прием. То есть дошли до предела, все у нас с приемом проводится одинаковая тракция, то есть это я растянул, потом дошел до преднапряжения, вот и дальше не идет. Несколько раз могу качнуть туда, не назад, не туда-сюда, а только в ту сторону, и потом чик мобилизационный прием. Э -э, толкаем мы, соответственно, в грудную часть и вот в эту тазовую кость. надо прицелится именно в нее. Вот такая идет. Э -э, второй вариант. Если мы начинаем думать, да, то лучше все-таки человеку заднюю ногу выпрямить вдоль корпуса, вдоль оси позвоночника, чтобы она была. Руку из-под головы вытащить, чтобы корпус, его максимально уже практически лег, видите. И э, здесь прямой угол создать. Не важно, где лежит стопа, может здесь, может здесь. И э, зацепляемся за э, вот эту косточку, которую я показал. Отказываю, сейчас мы ее найдем. Вот она, вот. Вот это свои кости локтевые. Грудной отдел можно сделать побольше, вот так вот ему придавить его, чтобы мы зацепились, и раз, два, три, и толкнули. <coughs> Третий прием. Еще усиливаем эту формулу нашу, подвиньте сюда поближе, нога может опуститься вот так пониже, вот она пусть отвисает, да? голова лежит просто. Вот она отвисает, тоже а может так, чтобы потянулась, потянулась немножко, да, пока мы готовимся. Потом берем сюда <coughs> коленом, вот как вот увеличиваем движение. Видите? А все остальное дело то же самое. Раз, и провери прием. <coughs> Третий. Четвертый. Терпим пока. Не, не, всякая. Если <laughs> ты, ты, ты не пойдешь, я же тебя придерживаю. Четвертый прием. Еще усиливаем. То есть, идем вот так ногу, получается, у нас движение будет корпусом, чтобы корпус было видно, и тазом вот так, видите, вот так вот толкаем. Вот раз, все вместе. И, и провели приемчик. Так помощнее, да? Конечно. Вот, с каждым приемом все мощнее мощнее ложись обратно на стол. Если мы хотим воздействовать именно на поясницу, ну, в смысле, не, не на позвонки, а на тазовые кости, да? Прям самый низ, вот, может быть, или, или 5, или 4, самый, вот, самый низ, да? И тогда заднюю ногу отодвигаем еще больше, чтобы она вот аж туда была, видите? Чтобы он тут прогнулся. Вот, и тогда производим толчок именно вот здесь. Так, пятый. Пятый прием... Вот так можно сделать, через локоть на локоть положить так, вот, и через его руку своей грудной клеткой, если вы ну, не вмещаете, вот, то своей грудной клеткой в общем продавить вот так. Шестой прием, прямой угол, нога прямая, залазим на стол, ну или на полу же самое будет. Пятый прием. Вот мы, получается, его своим коленом держим, соблюдаем прямой угол, чтобы был прямой угол с корпусом. И нам тут поможет то, что мы своим весом над ним находимся. Вот тут в тазовую кость уперлись, здесь в грудь. И раз, раз, стянули и толкнули. Может, надо подальше снимать, чтобы видно было пузо. Вот можно расфотографировать пузу. Видно хорошо, да? Это шестой прием. И седьмой прием, вот я его нарисовал, хотя уже мы еще глубже понимаем, что мы делаем. Фиксация от Олега Гудвина. Поворачивайся ко мне спиной. Туда. Да, туда лицом. Лицом к мору. Коллегу спиной. Стараемся прямую ногу зацепиться за стол. тут. Дальше чуть повыше подценись. За стол предупреждаем его об этом, об этом. Руку вытаскиваем и захватываем колено, чтобы оно было повыше. Угу. Здесь максимальная ротация пальцем, покажи себе вот так, лайк. Смотри угу. на палец. Либо указательным покажи вот сюда, она угу. действует э, нейро, нейромышечное нейро мышление. Когда мы видим, где происходит движение, то есть вот это под поясничный сустав, крестцовый подвздошный сустав, да, и позвонки прилегающие к, ну, самой нижней 4 или 5, то там и идет воздействие, то есть когда смотрим, там воздействие. То есть дополнительно глазами доворачиваем себя. Есть такой как бы, закон, когда вот если мы, повернули, дальше не поворачиваемся функционально, да, вроде кажется. Но а если мы глазами доверем туда, то у нас получится, что мы еще больше можем. Да, кстати, потренируйтесь сами на досуге. Вот. Здесь что нам эффективно? То, что мы более мощно действуем тазом своим. Уперли руку в таз и будем толкать тазом. Присели вот в тазовые кости я уперся. Здесь по диагонали, как ремень безопасности, я похватил. И раз, два, держись ногой. Угу. Раз, два, колчок. Три. Далее смотрите. Если колено будет вот тут примерно 90 градусов, да, и меньше 90 градусов, вот, то будет воздействие на поясницу, КПС и ППС, вот, еще меньше сделали, да, и будет воздействие на поясницу. Здесь ногой Если угол больше получается, ну, либо вот с этой стороны считать поменьше, вот, 60 градусов, да, то воздействие на грудно-поясничный переход идет уже вот сюда, выше, то есть. Поэтому нам нет особо цели толкать в таз, мы можем толкать прямо в бедро. Вот, локтем уже мощнее будет. Два. И на выдохе. Производим манипуляцию. Терпимо? Угу. Молодец. Так, это седьмой вариант. Так. Восьмой, десятый, девятый запишем на полу. Поэтому. Вот в седьмом варианте, самый удобный, это именно вот разработанный Олегом Гудвином, во-первых, есть фиксация жесткая здесь и здесь, да? Во-вторых, от угла бедра зависит то, куда мы воздействуем, да? Вот бедро направлено примерно вот сейчас на грудной переход, да? Значит, там воздействие. Вот так направлено на L5-S1, вот так это уже будет конкретно КПС и ППС направлено уже на тазовую часть вот ну а в следующем видео расскажу еще кое-что интересное с вами был олег алафгудин до новых встреч друзья